Из всех утюгов я регулярно слышу о том, что Россия – это сверхдержава. И вот тут я задался вопросом, действительно ли это так? Знаете, если судить по размерам, то с этим трудно поспорить. Россия действительно огромная территория, великая, скажем так. Ежели судить по количеству пропаганды по количеству пафоса и по количеству заявлений о том, насколько это великая нация, насколько это великий народ, то тут тоже не поспоришь. Это действительно так. Но если посмотреть предметно, то по количеству людей официальные данные последнего соцопроса, последнего подсчета населения, я не буду их сейчас оспаривать, но, насколько мне известно, из целого ряда источников данная информация, которую предоставляет государство, она не соответствует истине, она не соответствует действительности. И можно предположить, что как минимум на 10, а может быть даже на 20% численность населения на данных территориях меньше, в действительности меньше. И на то есть целый ряд причин. Кто с мозгами, кто хоть немного объективно мыслит, кто понимает и видит то, что происходит, а не живет информацией с телевизора, я думаю, он со мной согласится. Потому что за последние, наверное, 10 лет из России уехала, в России провалилась в нищету, в России погибла, в России растворилась, просто потерялась и сократилось количество пенсионеров. Довольно много. Перечень крайне большой. Если говорить о... Ну, не будем о демографии, это как бы... Это понятно. Даже если предположить, что официальные источники, которые утверждают, что в России там 140 миллионов, они правы, то, извините, в Америке живет значительно больше 300 миллионов. Извините, не в Америке, в США, если быть точным. Потому что Америка это все-таки континент. Если говорить о экономических каких-то возможностях, да, Россия накопила огромный резерв, но каким образом? Через что? Какими путями? Долгое время она торговала энергетическими ресурсами и совершенно не думала о малом, о среднем бизнесе. Когда вся Европа в так называемый карантин, и Америка и Азия выплачивали своим людям какие-то финансовые Подушки помощи, как-то пытаясь позаботиться о людях, и я частенько видел о том, я даже знаю, какие цифры в каких странах, как это происходило, в какой форме, то есть была какая-никакая поддержка, в России ничего подобного не было, там были какие-то смехотворные заявления о каких-то крохотных смехотворных суммах которые вряд ли могли помочь человеку сохранить бизнес, там, продолжать выплачивать кому-то заработную плату, удержаться на плаву, оплачивая аренду и многое-многое другое. Поэтому ничего удивительного, что при периодических ростах цен на энергетические источники Россия продолжал на этом зарабатывать. Это, это естественно и это логично. Экономические возможности, что-то такое прям серьезное, технологии, промышленность. Нет, в России этого нет. И нынешние санкции, они очень хорошо показали всю реальность ситуации. Она не продвинулась в создании каких-то производств, каких-то конкурентоспособных предприятий. Технологического прорыва тоже не было. Насколько мне известно, кстати говоря, вот когда пытаюсь разговаривать с некоторого рода людьми, и они пытаются доказать мне, голословно доказать мне, что это великая держава, что она все производит сама, и начинают приводить мне пример, сравнивая все с Советским Союзом. Я еще раз повторюсь, не, не надо сравнивать современную Россию с Советским Союзом по одной простой причине. Так сможет сделать только глупый человек. Глупый человек, который не знает, как был построен Советский Союз, как в нем работала промышленность, научная база, какая была у него, Академия наук мощнейшая, э все, скажем так, процессы производственные от самого начала до итогового выхода на рынок, выхода в люди, так скажем, если это касалось техники, каких-то прочих агрегатов. То есть это могло уступать на мировом рынке по качеству, по новизне разработки, но это ни в коей мере не создавала так называемый нулевой дефицит, когда вам нужен какой-то товар, а его просто нет. То есть в Советском Союзе, как бы то ни было, потребность народа, потребность граждан, она покрывалась. В России ничего этого нет. И когда сейчас введены санкции, они пока еще в принципе не начали даже работать на это нужно время, и там какие-то есть конкретные даты, когда запустятся все эти процессы, сейчас о них только заявили. Но уже стало понятно, что ни одно из предприятий, просто не в состоянии что-то выпустить по причине того, что у них как минимум нет ингредиентов, нет комплектующих, нет нужных компонентов. Вдобавок ко всему у них нет самих технологий, которые способны помочь произвести тот или иной товар. То есть даже если у вас есть молоток, у вас нет инструкции что ли, грубо говоря. Но это такой, знаете, такая странноватая, но очень простая метафора. У вас нет чертежа, нет инструкции, как произвести там, то или иное устройство. Вроде бы как технически вы готовы это сделать, но интеллектуального набора для воспроизведения некоторого процесса у вас просто нет. Далее, если посмотреть по боевой мощи, мы слышали постоянное заявление о том, что Россия, да, это вторая армия в мире, ну что ж, тут, по-моему, комментарий, в принципе, излишний. Я даже ничего говорить не буду. Если кто-то из вас наблюдает за ситуацией, за войной в Украине, то тот прекрасно понимает, что это за армия, какая она по счету в мире и каковы у нее возможности. Знаете, мне, в принципе, гражданин данной территории, он мне видится, знаете, каким образом. Потому что я, кстати говоря, проехал ее от начала и до конца. Не так часто это делал, но все же имею представление о том, как живет на самом деле это государство. Так вот, мне среднестатистический любитель пропаганды на данных территориях, и коих, к сожалению, на данный момент, да, действительно, к сожалению, я был более высоким мнением о гражданах этого государства, так вот, коих большинство, мне подобного рода любители пропаганды они представляют следующим образом. Сидит, значит, такое немытое пугало э, в деревянном прямоугольном помещении, если можно так выразиться, и исправляет свою нужду в дырку в земле. Держит в руках какую-то газету с коммунистическим названием, которая собирается произвести гигиенические действия над своей пятой точкой, и вот он э, на тот момент пока не закончил сам процесс. Он держит ее в руках и видит статью. И там написано, что мы великая нация. Вот как бы нам тяжело, надо потуже затянуть пояса. Но все равно мы великая нация. Мы самая великая нация в мире. И он такой сидит, машет головой, на корчиках сидит, как, как, как курица наносить. на насесть. Извините, на жердочке, да? Ну, в принципе, да, на насесть. Вот он сидит такой, как орел на горной вершине. Читает эти слова, и у него внутри прям гордыня такая, закипает прям за себя, за всю нацию, за державу. И он такой, да, мы великие, нас никто не победит. Вот так я вижу среднестатистического представителя населения данных территорий. Потому что, к сожалению, примерно так оно и происходит. Я хотел бы думать о том, что что-то изменится, я хотел бы думать о чем-то хорошем, я хотел бы успокоить себя, как это делают некоторые глупые люди, говоря о том, что не надо о политике, ты что, зачем, успокойся, хватит, это только настроение себе портить, продолжай жить своей жизнью. Знаете, сложно это делать, когда понимаешь, что с завтрашнего дня может не быть когда видишь живой пример всего происходящего вокруг, и понимаешь, что все это происходит на самом деле по причине достаточно большого количества граждан, которые именно вот так и говорили, что я не касаюсь политики, меня это не интересует, я не лезу в этом, мой голос не важен и многое-многое другое. Я уверен, что это одна из основных причин, почему так происходит. Великая ли это держава? Сверхдержава ли эта страна? Нет. Это просто большая территория с людьми, которые утратили наследие некогда великой сверхдержавы. Не буду говорить о ее политических амбициях, о ее политическом строе. Я СССР имею в виду сейчас. Это вообще отдельная история, не будем это все обсуждать. Но то, что осталось на этих территориях, то, во что это превратилось, я рекомендовал бы вам прямо сейчас открыть и почитать. Есть такое ему заключение интересного человека, Умберто Экко. Он вывел принципы, по которым можно определить наличие фашизма в государстве. Неважно в каком, в любом. Так и называется «14 признаков фашизма». Умберт Эко. Пожалуйста, почитайте, посмотрите. У меня было желание разобрать вместе с вами, озвучить все это для вас, но это довольно длительный процесс. Для этого понадобилось целое отдельное видео, причем такое серьезное, и оно было очень спорным в ряде моментов. Но кое-где оно было бы чрезвычайно конкретным и четко показало бы, что на самом деле происходит. Если вы любитель пропаганды, кстати говоря, то даже не пытайтесь что-то писать мне в комментариях. Просто пошли вон. Ну и напоследок. Как бы ни было тяжело Украине, она уже победила. Вот и все.